Из металлической фольги сделаем легкий небольшой шарик и подвесим его на шелковой нити. Теперь дотронемся стеклянной палочкой, потертой о бумагу до этого шарика. Мы увидим, как он оттолкнется от палочки, отклонится на некоторый угол и останется в этом положении. То же самое произойдет, если повторить опыт, но вместо стеклянной взять эбонитовую или пластмассовую палочку, потереть ее шерстью или кусочком меха и дотронуться до другого такого же шарика. Если поднести теперь друг к другу два этих наэлектризованных шарика, то они сразу же притянутся.